Привет всем. Сегодня я расскажу, как поставить свой MTI сервер на хостинг и небольшое предисловие. Почему именно я создал, решил создать это видео, хотя, ну, мы видим много видео и в них одна и та же информация просто с разных сторон берется. Здесь же она, эта информация, я вам поставлю сервер на хостинг это, это очень просто и как бы. Не нужно разжевывать а одно и то же Несколько раз Просто я когда создавал сервер Я не нашел более-менее такой информации Которая бы могла мне Подсказать как, как а, правильнее будет Поставить сервер и, и там не было информации о том Какие ошибки могут и как их не допустить Но я сегодня затронули бы Это так вот Затронули бы Это не слишком глубоко И не слишком поверхностно Uh, почему я вырублю айсход, так это из-за из из из привлекательной цены. Всего есть 2 рубля за слот. То есть uh, если у меня там. Это небольшой риск для вашего бюджета, тем более, что это копейки в наше время. Сейчас те же я 150 50 рублей. Ну, ладно. Не будем об этом. Uh, здесь 2 рубля за слот, минимальные с.. Ми минимальное количество слотов, котором можете приобрести, это 20 uh, слотов. Uh, Почему 2 рубля? Хотя на остальных с, э, хостингах он составляет 4-5 рублей. Так это потому что здесь стоит э, планка нагрузки от сервера. То есть если ваш сервер перегружает хостинг, то э, у ваш сервер просто останавливается и игроки, которые играют на вашем сервере, они просто будут. Они просто вылетят, у них будет написана информация тайм-аут что то вроде так такого и вам будет покупать информация в ящик о том что дабы ваш сервер остановлен из-за того что на хостинг была оказана большая нагрузка вот здесь вот. зараз сегодня там в такое то время была намечена нагрузка и ваш сервер в общем то кор короче крешнулся okay. регистрация она очень простая а, кстати, то, э, эту планку можно убрать и вы как раз будете платить те четыре слота. Тем не менее э, Таким образом мы выравниваем данный хостинг на планке э, по сравнению. Ну, то есть мы ставим на одну планку с другими хостингами Но есть допустим рух который. за который платите 5 рублей уже. И.. и этот рубль, который вы доплачиваете, в нем есть тоже свои плюсы. Так это в том, что здесь, допустим, техподдержка отвечает раз в день. Там же техподдержка постоянно отвечает. То есть у вас есть вопросы и через 10-15 минут вам уже отвечает на этот вопрос. То есть активно с вами общается, тем не менее. Если вы допускаете какую-то ошибку, то на данном хостинге вы можете создавать система сдает резервные копии которые можете установить то есть если вы сделали что-то не так и удалили что-то то вы можете установить резервную копию и все будет по-прежнему здесь же такой функции нету и первый мой совет это сохранять все в резервную копию то есть у вас есть свой сервер вы закинули сделали резервную копию в, в архив лучше сделать несколько архивов то есть, там допустим два или три, а не один если допустим там что-то нечаянно удалите или что-то еще чтобы допустим первый архив у, у вас был кроме первого архива был второй который вас подстрахует также можно создавать там еще больше архивов в зависимости от того насколько вы не уверены в себе так сразу здесь очень легкая сначала вы получается убираете сервер это у нас amtason anders 38 рублей колесо на 20 допустим дальше срок уже со скидкой на ip вам нужно или нет про скидка а, скидки они появляются только вроде бы летом или накануне следующая скидка я так думаю будет накануне зимних праздников что последние скидки летние были летними э, с протоколом SUMMER дальше вы идете продолжаем э, заказываете уже э, ну получается там идет оплата потом проходит вроде бы регистрация месяц с оплатой после этого вы, вы появляетесь себя в кабинете у меня здесь два сервера. Один сервер был на старой версии, такой вроде бы 1.3.2 версия. Я перешел на 1.3.4. И это. Этот вопрос у меня был всего лишь решен в два дня первый вопрос у меня был касающийся того почему мой сервер не может запуститься это было касаемо того они не объяснили что это было с того что система которая установлена на ноде то есть их э, программное обеспечение на хостинге она, более, она была она не поддерживала э, ту версию игры которую я пытался запустить то есть я пытался заменить э, системные файлики вот эти самостоятельно она да у них не поддерживал это хорошо дальше переходите допустим в аккаунт дальше здесь у нас вот есть консоль остановите, перегрузить ваш сервер будет изначально сразу запущен чтобы проверить его работоспособность потом вы останавливаете его, жмете вот такой карандашик, выключаете сервер заходите в менеджер файлов копировать, а, скачивать файл, файл зило, как пользоваться, у меня есть видео, я, будет ссылка для этого. А то также будет ссылка о том, как создать свой сервер, с, само собой, это уж точно. Хорошо. А, дальше файл зили, что нам нужно? Так это зайти в файлы, из файлов или нажать вот эту кнопочку. Дальше этот новый сайт, хост, вот он. Анонимный нет, нормальный фдп логин фдп пароль Вот у вас здесь логин здесь пароль. Ну ти окей, там присоединиться и у вас подключается к вашему к вашему. К вашей ветке. Здесь э, разная разные ди директории папок есть у вас. Э, здесь будет только ресурс, этого уже не будет. Что сервер у вас чистый. Хорошо, вы если вы создали уже сервер, хотя вам логичнее было бы сначала создать свой сервер, протестировать его на компьютере, поиграть с друзьями, какие-то баги там, и что-то еще выяснить, а потом уже ставить на ход, чтобы потерять, не, терять, не терять деньги и, и время. Перекидывайте все отсюда сюда. Здесь уже установлено вот это изначально, то есть здесь уже ну да, то есть здесь софт уже установлен под вашу версию, то есть если 1.3.4, то все файлы -то, они будут уже под версию 1.3.4 поддерживаться дальше, если у вас, если вы сделали что то не так удалили что то не то, то приходится вам все это устанавливать через резервную копию если же вы а, что то сделали неправильно накасаемо самой системы или вы вообще вам влом это все удалять, то есть может сделать сдавать системы помощью кнопочки переустановить. То есть все вы можете установить до начального уровня. Но потом приходится всю информацию перейти в с основной на хостинг. Собственно, это и все. IP вам удается. сервер работает 27 часов в сутки. Бывает.. Ну. Бывают такие случаи, когда сервер ваш зависает, это, информа это связано с работами какими-либо, или с помехами, с со связью или чем-то еще касаемо сервера, но последний раз это было спустя э, два месяца, когда по всей России шли ливни, всё, всех, зато всех затопляло, ну, соответственно, это, скорее всего, было причиной этого, но информация об этом никто не давал поэтому это были лишь догадки а, также важно настроить конфигурацию вашего сервера допустим здесь у меня это вот такие вот это тоже все есть изначально по стандарту то есть mtconfig, который у вас есть здесь вот в архиве его лучше даже и не менять вот он уже у вас есть и лучше вот, вот так вот оставить потому что если вы, вы добавите сюда очень длинный ваш конфиг, то он просто сбросится он не будет восприниматься сервере и ваш сервер в итоге не запустится то есть вот он как бы эталон по которым должен работать ваш сервер соответственно чем больше ресурсов которые здесь прописаны тем, тем медленнее будет запускать ваш сервер то есть мой сервер допустим запускается до полминуты когда я его запускаю а, ну, в принципе никаких замечаний по, по обслуживанию нету Единственный минус то что техподдержка плохо отвечает Но об этом все пишут а, В остальном а, отзывы очень а, положительные, вы можете это прочитать а, Вот две проблемы я, я собственно согласен О том что техподдержка очень медленно отвечает раз в раз в неделю ой раз в день перепутал извиняюсь а все остальное ну, никаких проблем нету собственно я попросил перекинуть меня допустим другой хоть на другой хостинг на другое программое обеспечение linux меня перекинули на него поэтому изначально когда вы Uh, если вы уже прошаренные в МТ, то лучше, конечно, обновить до последней версии. То есть вы заходите на сервер, изначально там оранжевая буква то, что ну, там uh, successful connection... Uh, uh, uh, ну, в общем, идет информация о том, что вы успешно подключились к серверу, и там указано Linux, G GPU Linux, что-то вроде такого... Uh, и указана версия тоже брать не буду просто помню что там будет написано linux и версия сам, самого сервера MT. запустим у меня 134 там написано linux э и 13 mta 134 то же самое написано и в правом нижнем углу э -э, это вроде бы тоже указывает на версию сервера если упрощали на это вам поможет если же нет то толку тоже как бы нету сейчас Просто если э, вы собираетесь загоняться по серверу, то есть тратить на него уйма времени, то конечно лучше, лучше попросить обновиться до последней версии, есть, чтобы вас перекинули на хостинг, который поддерживает последнюю версию, потому что э, разработчики постоянно что-то выпускают и, ну, точнее не разработчики, это не Rockstar Games, это ну, просто э, несколько людей, которые э, держат этот проект, работают над ним. Вот они постоянно что-то разрабатывают и я одобряю это все одобряют все всегда одобряют все вот что-то делают и приходится также ну эти, их, эти обновы их очень много и также приходится сервер обновлять чтобы эти обновы они работали чтобы допустим я делаю скрипты для своего сервера мне приходило мне не приходилось допустим там жалеть о том что данный там, не работает не будет работать на моем сервере и поэтому я его обновил сейчас чтобы допустим у меня установил скрипт на изменениях стиля ходьбы и он не работал допустим до этого также сам админ панель она более такая разработанная то есть ну, есть есть большие плюсы в этом ладно не будем об этом говорить а, собственно о том как поставить свой сервер на хотник я рассказал оплата здесь вебмани и что-то еще я точно не помню ну если будут какие-то вопросы что-то пропустил просто я не толкую получать который бы был рядом со мной если у вас будет какая-то ну если вы захотите что-то о чем-то узнать чего если вы допустим новичок в этом деле и вам есть 16 лет допустим чтобы мне было с вами интересно общаться чтобы его вам... ну чтобы было интересно с вами общаться и чтобы я мог допустим вы могли задавать мне вопросы, а я мог вам отвечать. Допустим, я мог бы сделать трансляции в YouTube, чтобы были ваши, чтобы вы задавали вопросы, а я на них отвечал, потому что я знаю много, но помню мало, и поэтому я могу сказать о, о том, чего я не помню. То есть я могу. Ну, если будут вопросы какие-то и какие-то проблемы, то просто задайте в комментарии, я на них отвечаю без проблем. Ну, также про добро пожаловать, как бы. Ну, Прошу заходить на мой сервер. Ну, не, не прошу, а как бы добро пожаловать, если вы заходите. Если не, не заходите, если вам это интересно, ну, это как бы и, и не обидно. Ну, если вы заходите на сервер, конечно, лучше просто играть. Не нужно задавать там вопросы. И просто вопрос задайте в комментарии. И допустим в будущем я создам онлайн-трансляцию. Онлайн перед, перед этим я. Сделаю, конечно же, объявление об этом. Где вы будете задавать свои вопросы, а я буду их отвечать. Ну, надеюсь, я до тех времен еще более -ум буду умнее и уже буду отвечать на все ваши вопросы, чтобы не оказаться дураком. Если буду какой-то вопрос, будет ко мне ясно. Допустим, такой, как как установить карту. Потому что я догадался как это делается, но сам я не делал, и у меня с проблемы потому что на сервере моем установлена только одна карта, а все остальные карты я делал вручную. И то мне пришлось их убрать из-за того, что на сервере из них реально лагает. Ну, собственно, концовка-то в том, что задавать вопросы в комментариях, я буду на них отвечать и, собственно, подписывайтесь, заходите на мой сервер. Всего доброго. До свидания.